Не ищите человека для языкового обмена. Не ищите человека для практики языка. What? Вот вы у меня часто спрашиваете в комментариях, «Дима, где мне найти собеседника, чтобы попрактиковать разговорный английский?» Я считаю, что этот вопрос... Важный, действительно, потому что, э, как мы с вами знаем, английский нельзя выучить только по книжкам, там, сериалам или видосикам на YouTube. What? Чтобы научиться разговаривать на английском, надо разговаривать с живыми людьми, так? Да. Но все таки знали ли вы, что вопрос, где найти собеседника, далеко не самый важный, особенно в 2К19 году, камон. Знаете, какой, по-моему, вопрос намного важнее? Вот сейчас поставьте видео на паузу и напишите в комментариях, какой по-вашему вопрос важнее. Проверим ваши догадки. Давно хотел сделать видос на эту тему, потому что, ну реально, я уже сто раз видел одно и то же. Одно и то же. Но последней каплей стало одно сообщение у нас в чатике в Дискорде. Как некоторые из вас знают, для полуночников, то есть спонсоров этого канала, у нас был чатик в Телеграме, который сейчас переехал в Дискорд. Так вот... В чате в один момент вдруг резко стало в два раза больше людей и, соответственно, в два раза больше сообщений, и никто это уже не успевал читать. И в этот момент я придумал такую штуку ввести Talkative Thursday. Это был такой эксперимент, смысл которого был в том, чтобы вот сделать специальный день, четверг, в который можно писать в чат только на английском, никакого русского. Первый Talkative Thursday всем очень зашел, он прям, ну, прикольный получился, и ребята сразу давай меня просить, Дима, давай сделаем несколько токатив дней, в которые можно говорить только на английском, или там даже особо радикальные ребята, Дима, давай вообще чат будет только на английском, но я это немножечко так замял, и Вы, наверное, поймете дальше почему. А, ну так вот. Как я сказал, недавно чат переехал из Телеграма в Discord просто потому что оказалось, что в Дискорде удобнее организовать общение так, чтобы это все не валилось в огромную кучу сообщений, которые реально никто не успевает читать. В Дискорде мы разделили чат на специальные комнаты, в которых можно обсуждать там, отдельные темы. Комната для обсуждения книг. Комната для обсуждения сериалов, отдельная комната для обсуждения изучения языка и целая отдельная комната, в которой можно говорить только на английском. И вот, казалось бы, целый чат чуваков, которые, ну, им, им интересно изучение английского, и они, наверное, хотели бы попрактиковаться. И прям целая отдельная комната, где можно говорить только на английском, хоть 24 на 7 Мне было крайне интересно посмотреть, особо не вмешиваясь, что будет происходить в этой комнате Что будут делать ребята, особенно те, которые вот прям топили за ежедневное общение в чате только на английском И я все ждал, подтвердится ли моя теория о том, что вопрос, где найти собеседника, чтобы практиковать английский, вообще вторичный И вот, в один из дней, один из отчаявшихся полуночников пишет в этот чат только на английском вот такое сообщение Where are you? English speaking lovers и через какое-то время тишины второй ему отвечает The silence was the answer и я такой уже ну может быть там ребята вам какую-то тему предложить там или чо и еще один полуночник решил предложить тему и пишет Well okay let's try so how is the weather on the far east of Russia и я такой я был прав. Потому что, еще раз скажу, я кучу раз видел, как происходит одно и то же. Вот даже на АйТоке, где ко мне неоднократно стучались в друзья с предложением языкового обмена, давай там типа попрактикуем язык. Кстати, да, сервис АйТоке, снова спонсор нашего видео. Это сервис, на котором можно, во-первых, учить иностранные языки с их носителями, профессиональными преподавателями, репетиторами. Там можно найти друга по переписке и абсолютно бесплатно практиковать с ним язык и да там можно получить дополнительные 10 долларов на первое пополнение счета после регистрации по ссылочке в описании там вообще много чего можно но самый важный вопрос по моему не в том где найти собеседника а в том о чем вы с ним будете говорить и самое важное будете ли вы друг другу при этом интересны Типичнейшая ошибка, из-за которой многие разочаровываются в самом понятии языкового обмена. Вот вы такие нашли друг друга там на каком-то очень клевом сервисе. Вы оба прям so excited. Очень хочется вот сейчас начать языковой обмен и практиковаться. И дальше следует типичный неловкий диалог из соцсетей. Привет. Привет. Как дела? Нормально. А у тебя? Норм. Что делаешь? В автобусе еду, а ты? Кушаю. Ммм. Как погода, и вот когда в таком диалоге звучит слово погода, это все, это короче, это колокол, который возвещает о факапе. Это оркестр на Титанике, это финал Игры престолов, это все. Просто мне кажется, что иногда, когда мы с вами учим язык и хотим практиковаться, мы с вами забываем, что язык это все-таки средство общения, а не его цель язык — это инструмент общения и, в общем-то, все. Язык появился не потому, что чуваки такие собрались когда-то там в древности и такие блин что чё чё-то скучно, может, язык придумаем?» А для того, чтобы обмениваться информацией и координировать свои действия. Поэтому, например, часто говорят, что очень клево практиковать язык в онлайн-играх, потому что там как раз когда ты играешь, когда вы все играете, у вас уже есть какая-то цель и вам для достижения этой цели нужно использовать язык, то есть надо как-то согласовывать свои действия Чтобы там, я не знаю, мид сотащить Или там в топ-1 залезть Или босса зафармить. В общем, язык нужен для того, чтобы эти действия совместные координировать Чтобы хил хилил, танк танковал Это даже как-то обидно, но язык это реально всего лишь, всего лишь инструмент общения, а не его цель Поэтому желание практиковать язык и даже наличие собеседника Вот этого мало Чтобы из этого что-то срослось Должно быть что-то, что вас как-то будет связывать, я не знаю, должно быть что-то, вокруг чего будет строиться общение. Если тебе человек интересен сам, или тема какая-то вам обоим интересно желательно, вот тогда из общения родится практика языка. А худшее, что может случиться, это вы такие двое, двое заряженные сели, смотрите в мониторы такие, ну это, ну мы, блин, тут чё, чё мы тут сидим? Давай практиковаться, может, там, обмениваться. Как погода. Именно в этом, по сути, была моя идея Stalker Tip Thursday, которую я хотел проверить. Именно поэтому я уже несколько лет отбиваюсь от вот этой клевой <клёвый> затеи сделать чатик для подписчиков, где все будут общаться только на английском. Потому что у меня всегда было ощущение, что вот, ну, создашь ты этот чатик, пригласишь туда людей, и, и все будут молчать. Потому что, ну, во-первых... Ну, пришли все практиковаться и чё, а половина вообще будет стесняться, потому что не уверены в том, насколько хорошо знают язык. С другой стороны, если уже есть чат, если уже есть общение, если уже люди что-то обсуждают, и сообщений очень много, есть какая-то тема, есть какой-то общий интерес, и можно это все переключить на другой язык, и да, тогда будет сложновато флудить но общение это все равно есть поэтому ну окей на английском так на английском общение это есть при этом не думайте что я такой весь типа там пикап мастер разговорю хоть кирпич хоть табуретку нет я на самом деле интроверт я не люблю людям навязываться как и многие из вас наверное и поэтому я не могу сделать видос там типа топ-10 способов как разговорить собеседника и построить языковой обмен это не ко мне, сорян. Но при этом, вот что даже я мог бы посоветовать. Не ищите человека для языкового обмена. Не ищите человека для практики языка. Ищите человека из другой страны, который вам интересен. С которым можно о чем-то интересном поговорить. Приходите к нему с темой. Ищите человека, может быть у которого можно найти ответ на какой-то вопрос, который, ну, прям не дает вам покоя. Ну, там, типа, а как относится, там, я не знаю, к русским в Калифорнии? Или, там, а как у вас получить высшее образование? А чё так много бомжей в Сан-Франциско? я не знаю. What? Или, если вдруг волею судеб вас занесло в какое-нибудь... А, в какое-нибудь место, где уже сидит много чуваков, которые теоретически хотят попрактиковаться. Я сейчас вообще не начат в Телеграме... В Дискорде я намекаю. Предложите какую-нибудь тему. Желательно тему, которая будет интересна не только вам. <laughs> И не про погоду. И может быть, я не знаю, предложите поиграть в какую-нибудь игру. Там Я никогда не. И еще. Не ищите языкового партнера для серьезных отношений. Тоже не люблю эту жесть. Но тем не менее. Это прям сильно вот дофига высокие ожидания человека. И наверное реалистичнее было бы ну подходить к этому как-то так. Вот с этим поговорил об одном. С этим поговорил о другом, и если человек пассивный, со мной такое много раз было эм, в, на итоге, когда я пытался вот как-то задавать открытые вопросы, развернуто писать, человек такой М -м, «Ага». Угу. Такого человека, ну, иди ты в баню, ладно, фиг с тобой, не буду тратить на тебя время. Нет, Это, кстати, про то, что языковой обмен, это как танго, в одного это не танцуют, должна быть активность с обеих сторон. Вообще, знаете, что сообщество? Напишите в комментариях ваши истории языкового обмена. Я вот прям уверен, что у нас куча народу, у которых опыт более приятный, чем у меня, которым есть о чем рассказать. Напишите, как это было, понравилось или нет, зашло, не зашло, а каких-то... Может быть, там, бестолковых собеседниках или смешных историях Может быть, был какой-то чувак или есть С которым вы прям построили такие отношения Там, друзья по переписке, все такое До сих пор общаетесь Напишите, я уверен, что это все будет интересно читать, как и всегда Полуночники, вот сейчас обращаюсь к вам Как насчет Talkative Thursday, но только во всем чате? То есть, типа, мы по четвергам в чате в каждой комнате будем общаться только на английском. Напишите, что думаете, обсудим это с вами в Дискорде. Скоро увидимся и там бла-бла-бла, как обычно, Дима как-то завершает видео. Короче, хорошей недели и всем пока.